Вооруженные силы Турции начали военную операцию «Коготь-замок» в северной части Ирака. Как сообщили в пресс-службе турецкой Минобороны, цель операции – предотвращение террористических атак против турецкого народа и сил безопасности севера Ирака. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, турецкие вооруженные силы нанесли авиаудары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам рабочей партии Курдистана. Турция рассматривает рабочую партию Курдистана как террористическую группировку. И в настоящее время мы видим очередную фазу обострения отношений между вот рабочей партией Курдистана и турецким. Главная проблема Турции состоит в том, что есть территории, на которые рабочая партия Курдистана претендует, а эти территории являются, скажем так, территорией Турецкой Республики. Вооруженный конфликт, запрещенный в Турции рабочей партией Курдистана, начался в Турции в 1984 году. И после перемирия возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Таим Эрдоган заявлял ранее об уничтожении уже не 6 тысяч членов РПК внутри страны и шести тысяч за ее пределами с июля 2015 года потери турецких силовиков составили более одной тысячи двух сотен человек пока на данный период определиться с тем какие варианты решения есть очень сложно потому что четкой позиции нет ни у одной из сторон то есть как эту проблему решать в том числе организация Объединенных Наций не предложила никакого четко проработанного плана действий в отношении формирования курской государственности. И по всей видимости вот эта курская проблема, она будет еще проходить ряд циклов. И противоречий с разным составом участников. В апреле 2021 года турецкая армия уже проводила подобную военную операцию в Ираке. Тогда военные атаковали позиции курдских повстанцев с помощью воздушных военных сил. До этого Турция проводила операцию под названием «Кыран-6», в которой участвовали более 2000 силовиков, а также операции Орлины коготь», «Источник мира» и другие. По словам министра обороны Турции, операция проходит успешно, поставленные на первом этапе цели достигнуты. Надежда Дик, Универ -ньюс.